Итак, добрый-добрый вечер, дорогие друзья. Я сегодня со своим скрипучим голосом ä, напоминаю, я э, болею, но, слава богу, бацилы не передаются через интернет, и а поэтому стримить можно. А, значит, жду от вас обратной связи. Первая пятерочка за качество звука, вторая пятерочка за качество видео и третья десяточка как минимум за, за мой а, такой интересный а, не, не только гундосы но еще и скрипучий голос. А, да, посмеемся вместе над моим голосом, но я а, постараюсь а сильно вас не раздражать, а, а больше делать анализ. А, да, вижу, вижу, вижу, вижу. Вашу обратную связь. А, спасибо вам большое. Здравствуйте! Вот сердечко мне прилетело от Мариночки. А, спасибо большое. А, вижу, вижу вас, мои родные. А, да, вчера мы с вами провод... начали проводить разбор Ольги Бузовой, а, но мы не закончили, потому что информация оказалась довольно много. А, и мне пришлось не только это видео, мы разбирали интервью Ольги Бузовой на канале а, Супер. А, в Программе Алена, блин. А, да, так Ой, слушайте, я сама себя слышу, и самой смешно. А, да, так вот мы вчера не справились поэтому сегодня мы продолжаем то что начали вчера я сейчас себя немножечко уберу сделаю не такой крупный и уберу в этот бок потому что наша героиня в основном находится с другой стороны да и ну можно уже я думаю приступать к первому видео вчера мы прервались на том что я уже не успела просто провести анализ отношения ольги бузовой и елены темниковой давайте мы сейчас с этим разберемся и выясним кто здесь прав кто виноват мы любим это делать поэтому давайте сейчас включаю фрагмент и сразу как только вы услышите звук плюсик в чатик ставьте чтобы я видела что все в порядке почему сейчас не общаешься с темниковой вы поссорились опять же таки я с ней не ссорилась. Она с ней посыралась. Расскажи да спасибо большое катя э, спрашивает как я себя чувствую Отлично я себя чувствую единственное что голос конечно скрипучий вижу плюсики замечательно а, да но что мы здесь увидели а здесь мы увидели знаете вот такое чистое женское а, знаете а, ну это напоминает когда женщина обиделась да и а, у нее спрашиваешь а, ты обиделась нет я не обиделась да так вот а, таким же то нам было сказано я с ней не ссорилась а, ну то есть а здесь на лицо мощная обида со стороны ольги бузовой а, на лицо а, ну вот это поднимание челюсти и презрительная улыбка поднимание челюсти это отстаивание своих интересов да? <coughs> Прошу прощения отстаивание своих интересов и а, плюс а здесь, конечно же, имеет место, ну такое, знаете, отношение как к человеку равному себе, ну более-менее равному. Это не отвращение, а именно презрение. Вот это вот улыбка одними губами, да, а, причем злые глаза, а, ну что мы можем об этом сказать? Со стороны Ольги Бузовой на сегодняшний момент к Елене Темниковой а, очень такие натянутые отношения. А, на самом деле она очень сильно на нее обижена. А, она очень... Как были затронуты ее а, интересы и было задето ее эго, что самое главное вот в этом конфликте. Но при этом она как истинная женщина говорит, я с ней не ссорилась. Ну, а, девочки, поставьте мне десяточку в чате, кто такое а, делает со своими мужьями. А, ну, а кто не делает пятерочку. А, ну, а мужчины просто плюсик поставьте. Вот мне интересно, средняя наша температура по больнице. А я следующий фрагмент. А давайте все-таки посмотрим, как она описывает вот этот, ну, что произошло. Да, послушаем сейчас Ольгу и попытаемся разобраться, в чем дело. А, да, так, так, так, так. Я публично ни разу не говорила ни одного нелестного слова про Лену. И по-прежнему хочу придерживаться такой позиции, потому что у меня к ней нет никакого на сегодняшний момент негативного отношения, я просто в ней как э, в личности, не как в артисте, как артист, она потрясающая. И я просто в ней разочаровалась. И это моя личная, мой личный вывод. И все, поэтому причина все-таки, почему? Вот, же... Видите, сначала она попыталась а, объяснить а, просто словами. Она, обратите внимание, она подбирала слова, чтобы не задеть никого, то да, чтобы не создать опять очередного скандала на этой теме. Ну, ведущая все равно задает вопросы и продолжает докапываться до да, до истины. Но ну, а я вас. не хочу о Леон говорить, потому что вот я даже не знаю, будет это интервью кому-то интересно, потому что я не из тех, кто будет рассказывать о размерах. Члена, понимаешь, uh -huh. о том, кто как делает, как кого удовлетворяет, кто из-за чего поругался. То есть uh -huh. я очень в этом плане придерживаюсь другой позиции. То есть, есть что-то личное, о чем бы я не хотела говорить. Я не хочу все uh -huh. грязное а, белье вытаскивать наружу. Мне же интересно, почему. Но Вы вот думаете дружили... интервью? Замечательно. Все-таки ведущая докапывается. Мне же интересно, почему. Я тебе расскажу. Если ты пообещаешь, а, ну, что вот ты никому не расскажешь. Что? Хорошо. Сразу согласилась. Слушай, Дороги разошлись. Я очень расстраивалась из-за того, что мы с ней перестали общаться. Я очень много плакала. Ну, потому что я ее очень сильно любила, понимаешь? И многое, что между нами... Ну, вот видите, уже когда докопались все-таки до того, ну, что, ну, уже до ее, как бы, истинных мотивов, да, уже пошли эмоции, пошла обида, пошли вот эти вот... Ну, с -с -с она скатывается обычно, ну, как мы уже вчера отметили, глаза на мокром месте. С нами было, оставалось за кадрами, я к ней домой приезжала. У нас такое было личное, такое тесное общение, мне казалось, что вот я нашла одушено а, в лице артиста, который по человечески искренне ко мне относится искренне мне помогает. Смотрите, включаются жесты, жесты а, иллюстраторы, да, она иллюстрирует свою речь. То есть эмоционально она сейчас вовлечена, она рассказывает то, что она пережила. Ну, все-таки вот это вот то, что она описывает, да, это ей прочувствовано. То есть было очень близкое общение, прям такая любовь, знаешь, к человеку. И на концерты ее приезжала, вот ну, прям поклонница ее была и выставляла все ее треки. Я помню такой момент, и просто, знаешь... Я не знаю, ну вот нет такой под. Ну, волосы поправляет. Кстати, в комментариях я почитала и благодарю вас за комментарии, потому что сегодняшний наш стрим он а, скорректирован, а, ну вот за, а, с помощью ваших комментариев. Так вот в комментариях пишут, что волосы. <coughs> Давайте включу лучше видео. Други или девушки, как я, вот как я отдаюсь, я тебе серьезно говорю, мне до, у виска крутила моя команда, говорила, Оля, ты чё тем никого пиаришь? Я говорю, я ее люблю. То есть у нее выходит трек, я сижу вот так вот, смотрю, как она набирает позиции, выкладываю... Пост в ленту, в сторис, и вижу, как на глазах песня поднимается на первое место. У меня тоже есть песня, она где-то там на пятом стоит, образно говоря, потому что она уже вышла. Я звоню, Лена, твой трек на первом месте. То есть вот такое у меня было отношение, как я искренне радовалась за ее успехи. И просто произошло вот такое, ну, у меня расчарование в ней. Но э, вот по поводу волос я не закончила из-за своего кашля э, э, обратите внимание волосы она поправляет на тех моментах когда она красуется где она э, показывает свое красивое лицо где она она ну, старается понравиться и э, можете меня критиковать сколько угодно но я отлично это понимаю механика здесь одна и можете э, ну в общем э, в комментариях напишите свое мнение если вы считаете что я не права но мы идем дальше тем не менее считаете вы меня правой или неправой мы продолжаем так вот вопрос дальше а, ну вы знаете вот здесь вот мне то что рассказала оля бузова очень сильно напомнила еще одну олю а, вот а, давайте в комментариях попробуйте угадать какую олю с которой а, у темниковой был, было то же самое и тем же самым закончилось. А, попробуйте в комментариях я чуть-чуть подожду а, да не болейте мне пишу но ничего страшного бациллы главное не передаются через интернет единственное что вам придется потерпеть это скрипучий голос но это разнообразие да Серяпкину, молодцы умнички вот как Серяпкина говорила помните когда она рассказывала сейчас я себя уберу а когда она рассказывала о том как они расстались и смотрите какие эмоции здесь без звука я вообще не очень люблю слово подруга говорила о Сирябкина видите эмоция отвращения у нее видимо более близкие отношения были но естественно более близкие потому что они были в одной группе потому что у них ну они что называется делили э, ну э, ну, они вместе жили до да, во время гастролей они а, были более близки, близкими подругами да и вот обратите внимание что все абсолютно все с кем лена темникова имела какие-то неважно не отношения не отношения просто с кем она общалась сначала очень сильно были очарованы этим человеком а потом были очень сильно разочарованы и вот смотрите оля говорила это очень важно для меня с какими эмоциями обращайте внимание, что она, а я ее очень сильно любила, очень. Смотрите, как она чувствует, а я и а, буквально во всем верила а, и разочарование было очень долгим а, рассказывает она и боль на лице а, вот видите как, какая боль мне было и жалко и потом я привыкла что ли а, Ну, видите какая ломка у человека я не знаю что там происходит при общении с леной темниковой да но мне было и жалко потом я привыкла что ли да я еще раз прочитала ее слова я никогда не говорила об этом, потому что считаю, что это не стоит того. Но видите, перед нами человек, которому действительно больно, который вспоминает об этом обо всем и испытывает опять эмоциональные вот эти вот переживания. Но не знаю я свечку не держала что было у той оли что было у этой оли но вспомните еще у меня на канале кстати вот недавно я разбирала uh, макса фадеева и он тоже рассказывал про лену темникову как она приехала uh, и очень сильно скрывала свое происхождение да а, но ну, и ему это uh, ну вот именно вот эта черта в ней понравилась, да потому что они были все-таки земляки uh, но ну, и вообще как она умеет влюблять в себя людей а потом как она жестко от них отказывается очень жестко от них как абстрагируется да? и вот еще один момент вы знаете я не только я не остановилась на этом я нашла еще ее лены темниковой интервью и давайте послушаем и сделаем свои выводы а вот давайте посмотрим на нее. Да, ты ведь даже занималась с Олей Бузовой, да? Как... Я с многими занималась. Как педагог, фактически как педагог, как саунд-продюсер. С Олей занималась. То есть поэтому вся музыка на радио похожа на твою? Да, я, кстати, реально многим помогала. Даже не афишировали мы. Ну, потому что есть артисты, которые прям уже топовые, очень сильные. Ну, зачем афишировать? Не то, чтобы я эксперт, нет. Я просто... От души. Ну, а кому еще, если Это не делаю. секрет? Не, не хочу. Нельзя, нельзя говорить, говорить об этом, говорить. да? Ну, обратите внимание, а при том, что она, а, ну, как бы, соблюдает суверенитет, а, но а, такая, ну, вот смотришь на нее, и, в общем-то, не видно никакого паз камня за пазухой. А, и, ну думаешь, какая она бескорыстная, она всем помогает, да? Она никого не выдает, да? Она ни о ком не рассказывает, что она помогала, да? Она как бы помогала, но имен не называет. Но обратите внимание, что а, Олю Бузову произнесли дважды. Причем первый раз она немножечко постеснялась, она закрылась чашкой, да? Как-то вот подумала, ну, может, не надо как-то. Но под, а потом, видимо, саб и поняла что действительно это для нее но ну, имя ольги бузовой действительно очень хорошо работает и поэтому она еще раз произнесла имя оли бузовой да, то есть смотрите дважды вот при том что она как бы такая белая пушистая как бы бескорыстно со всеми занималась возможно да но никого она не назвала кроме ольги бузовой. Бузовой. понимаете, такая вот женская а, шпилечка, а, шпилечка в сторону, ну вот такой камушек в огород Оли Бузовой. А, и я думаю, что внешне она соблюдает такую вот прям а, играет роль белой пушистой, играет а, ну то, что надо играть. Но все-таки вот это вот ее, а, ну если бы она действительно скрывала и это, ну если бы она уважала ну вот тех людей, да, с которыми работает, а, вот всех остальных людей она получается уважает а Олю Бузову она вот слилась как как можно сказать специально да как как бы оговорилась как бы между строк но она дважды это имя произнесла а, а значит и вообще знаете у нее такая при всей ее ну вот такая вот она няшка да но такая белая пушистая такая добрая отзывчивая и так далее чувствуется внутренняя скрытая агрессия разбирать конечно все ее интервью я не буду сейчас просто для меня было важно посмотреть на этот конфликт со всех сторон да она вроде и не говорит ничего плохого про Ольгу Бузову но при этом были какие-то видео где она показывала дверь разбитую которую якобы разбила оля бузова ну то есть вот э, такие э, капельки хайпа получить от ольги бузовой она не прочь но при этом она соблюдает лицо вот такое вот э, ну скажем так э, ну, просто это это мое отношение такое сложилось э, к этому человеку да но э, для меня конечно это показатель когда э, все люди с которыми работала лена темникова рано или поздно э, приходят к тому что они разочаровываются в этом человеке но э, не знаю почему не знаю что там такое какая подноготная у этих всех конфликтов но что то есть давайте следующий фрагмент Я тебе вот скажу честно положа руку на сердце я с ней не ссорилась я очень искренне относилась к этой девочке я ее очень любила а что у нее произошло в тот момент как она легко отказываются от людей я неоднократно об этом слышала но это случилось и со мной поэтому ну, вот, кстати вниз вот это вот уголочки у нее всегда когда она испытывает неловкость ольга бузова так произошло так в жизни бывает что дороги расходятся но на сегодняшний момент я ну, не слежу за ее творчеством, потому что это такая была для меня ну, такая травма. То есть я, я, я прям очень переживала из-за нашего конфликта. Больше не слушаешь ее песни? А специально нет, а если есть что-то по радио играют, то да. А помириться не думаешь? У нас состоялся один очень откровенный разговор, где мы объяснились, но после этого пошел хэт с ее стороны, поэтому публичный. Угу. Но, кстати, насчет <смех> прошу прощения, Боже мой, какой кашель. А, насчет сейчас еще раз давайте. Я тебе вот скажу честно, положа руку на сердце, я с ней не ссорилась. <смех> и посмотрите пожалуйста как она а, ведет челюстью а, Да, а челюсть приподняла немного но при этом эмоция печали а, здесь все-таки меньше гонора больше печали а, и а, очень интересный момент я очень искренне относилась к этой девочке я ее очень любила Видите, вот это качает головой, ну не очень любила, конечно, и а, относилась немного свысока. Здесь, а, понимаете, в любом конфликте виноваты две стороны. И а, получается, что с обеих сторон, а, ну вот со стороны ольги тоже был такой вот небольшой может быть более пренебрежительное отношение может быть отношение как бы с высока. но с другой стороны она же и старше может быть поэтому она так снисходительно относилась к лене не знаю почему а что у нее произошло в тот момент как она легко отказывается от людей я неоднократно об этом ну вот отказывается от людей вот это вот неловко. А, ну то есть получается, что она в курсе того, как Лена рассталась с остальными людьми, а, которые они сейчас вот так вот говорят. но ну, в общем-то получается такое немножечко змеиное гнездо, которое мы с вами немножечко разворотили. А, да. Не, не коронавирус, это просто кашель, я надеюсь. А, да, но ну я сижу, я изолированная, так что не переживайте, все в порядке. Единственное, что, конечно, мешает разговору. А, бусы четкие. Спасибо, Андрей. А, Идем дальше. Про да. красоту, про способы продлить красоту. Ты когда-нибудь делала пластические операции? Насколько? Я делала пластическую операцию, да. Ну тут вот, вот. очень интересный момент. Значит, смотрите, для того, чтобы до конца не сказать правду, люди признают часть правды. Говорят часть правды. А в части, ну вот когда... Ложь обернута каким-то большим количеством правды, она легче воспринимается. Для чего я это говорю? А здесь она не отрицает то, что она делала. Но что она делала, она дальше рассказывает и как бы нас разочаровывает. Эм, давайте смотрим дальше. Это было давно. Это было давно. Это было в Штутгарте. И... Мало кто об этом знает, потому что я ну, не люблю распространяться. У меня э, жуткие проблемы были с ногами, и очень, помимо того, что эстетически было некрасиво, но у меня очень были сильные дикие боли э, в косточке. И кроме операции на ножку, никаких э, вмешательств в мой организм не было никогда. Но здесь давайте разбираться. Да, у меня тут вопрос: на карантине ли я. Да, я на карантине, все в порядке. Единственное, что вот через интернет, я так понимаю, все равно инфекция не передается. Поэтому я вот такая вот больная, скрипучая вам вещаю. Да, давайте все-таки вернемся к тому, что сейчас мы услышали. Но, знаете, здесь такое большущее разочарование. Да, я делала операцию, но операция, как оказывается, на ножке. Да, там подпилили что-то. Ну, конечно, это не очень приятно. Но, смотрите, как интересно. Вообще, вот это смещение фокуса внимания – это очень такая хитрая уловка манипулятора. А дело в том что э, так очень часто делают наши сми когда ну вот так вот смещают фокус внимания на что-то интересное в заголовке а когда мы начинаем читать мы читаем абсолютно о том что нам неинтересно знать а также вот я недавно смотрела секрет на миллион с сергеем лазаревым да а всем интересно узнать о его ориентации например да и все думали что это будет секрет на миллион но этот секрет на миллион оказалось что он использовал для того чтобы презентовать обществу свою дочь да ну вот такая вот такие хитрые уловки которые присутствуют у нас в шоу бизнесе очень часто а да поэтому не все правда что она сказала а и вот то что она про ногу сказала это правда а так вот сейчас я вот здесь где-то мы сейчас посмотрим как она э, закончила про ногу и как она скажет про то что э, с лицом делала ли она что-то и кроме операции на ножку никаких э, вмешательств вот э, никаких вмешательств По поправила э, волосы до да, красуется э, мы помним это да В мой организм не было никогда вот с одной стороны вот она и качает нет все все верно да а, все соответствует но маленькое маленькое вмешательство было и это знаете полу скажем это не не называется операцией но кое-что было поэтому вот качает головой уверенно нет но а есть кое-что что она не афиширует но это сделано очень аккуратно а что сделано сейчас мы выясним а, но для этого я нашла ее фото а, сейчас я себя уберу боже какой у меня голос я в шоке просто ну терпите а, да а, конечно вот здесь вот мы видим что Размер носа разный, да, казалось бы. И многие СМИ это подхватили, нашли каких-то специалистов, которые подтвердили, что нос разный. Но, ребята, это же другой ракурс. А нос на самом деле не делался. А здесь вот я за справедливость. Я еще раз вам говорю, как вчера говорила, что я не за белых, не за красных. Вот здесь я все-таки хочу выяснить правду вместе с вами был ли сделан нос а, ну так как многие я нашла даже публикации там где-то писали предъявляли фотографии в том числе вот эту фотографию я взяла с сайта где а, на полном серьезе какой-то пластический хирург объясняет что у нее был сделан нос но давайте все-таки разберемся я нашла фотографии разных времен и постаралась найти вот именно тот ракурс, который более-менее похож с тем, что сейчас, ну вот, э, ну как бы подобрать вот по этому видео, которое мы сейчас рассматривали, да, фото, сделала скрин экрана, нашла ее молодую фотографию, нашла ее фотографию вот это, э, давай поженимся, э, она принимала участие, и мы видим, что везде абсолютно одинаковый размер носа и форма носа одинаковая, единственное что, конечно же, поменялось, это вот крылышки носа у нее раньше не были так очерчены, как сейчас. А это, как раз, кстати, по физиогномике очень важный показатель. Если вам интересно, я вам а в конце дам ссылочки, где вы сможете подписаться и а, изучать вот это дело и узнать, что это значит. Я все-таки оставлю некоторые секреты. Такая скрипучая а, тетенька шапокляк, да. А, но вот что касается носа, то, пожалуйста, дорогие друзья я, я, я, не верьте тем а, сми желтой э, прессе где утверждают что у оли Бузовой был сделан нос э, мне абсолютно все равно какую правду я бы сейчас нарыла но я взяла просто и измерила вот геометрически э, пропорционально до да, ее размер носа у нее всегда был этот нос и можете э, ну, но кое-что она все-таки сделала, кое-что, а, да, так, так, так, щечки убрала, но а, щечки она не убрала. Это с возрастом. Кроме того, у нее изменилась прическа. А, еще с точки зрения физиогномики, а, неудивительно, что в молодости она была блондинкой, потому что Блонд это как а подсознательные определенные сигналы дает а когда женщина вкрасится в белый цвет а это значит внутри у нее а, но ну, происходят определенные процессы об этом вы тоже узнаете если глубже а, окунетесь в мир физиогномики сейчас я просто не буду вам это все рассказывать иначе мы затянем надолго просто а, даже цвет волос даже прическу вот эти кудри которые она в молодости притягивала Почитала. Все это говорило о том, что у нее было в душе, понимаете? И это создавало некий образ. Это а, уменьшало, в том числе, длину носа, потому что а, а, ну как, с помощью прически, с помощью косметики женщина может а, изменить полностью свое лицо. И вот то, как она сейчас красится, это просто часть ее. Образа. понимаете если сейчас ей вот эту блондинку парик белый надеть она будет более похожа на ту которая была в молодости но естественно щечки они уходят с возрастом потому что а, человек живет человек меняется у человека образуются какие-то возрастные изменения до да, морщины в конце концов и это никуда от этого не денешься и а, она сейчас по-другому красится совершенно у нее сейчас более четкие брови, обратите внимание. А это тоже говорит о том, что человек стал более целевой, человек стал более целеустремленный и это человек стал более жесткий а в жизни и это действительно соответствует тому что она ну сейчас пропагандирует то как она живет поэтому а брови поднялись а сейчас вот вот эта фотография которую я скрин сделала с экрана она как раз говорит и приподняла немного брови а поверьте у нее все на том же уровне все в порядке а вот что касается вот такого четкого вмешательства я не увидела но кое-что как я уже сказала я увидела и вы можете это увидеть но сейчас мы с вами это сделаем обратите внимание размер губ размер губ вы видите что здесь она губы накрасила так что они кажутся больше да? губы заканчиваются кайма губ заканчивается раньше чем заканчивается помада то есть губы у нее были потоньше. А значит, сейчас мы видим, что губы у нее стали потолще. А кроме того, обратите внимание в динамике. сейчас я включу видео без звука, буду дальше вам скрипеть, смотрите, как у нее выступают губы. А вот так они выступают, когда губы поднакачаны но а, стоит отдать ей должное это сделано очень со вкусом а, без вот этих вот излишеств знаете сейчас женщины очень часто теряют чувство меры вот в этом плане оля молодец она не теряет чувство меры но губы она накачала вот можете меня там не знаю со мной быть согласными или не согласными но я вам утверждаю честно губы у нее накачаны смотрите дальше так, вот видите сейчас. А вот э, то, что было э, до того, как она вышла замуж за э, Тарасова. Да? А, или когда это было? Ну вот видите, здесь у нее губы потоньше. А, ну в общем-то она здесь и не акцентировала и разрешение, к сожалению, здесь а, съемок не очень хорошее. Но то, что я нашла, я поняла, что губы а, губы у нее сделаны. Но сделаны все-таки со вкусом. Вот это молодец. Сделала она брови безусловно она их сделала более жесткими до да, более выделяющимися а сделала она вот какие-то мелкие такие вот процедуры да безусловно она их делает но вот чтобы там пластических вмешательств никаких нет вот таких прям жестких губы ну не знаю насколько это жесткое вмешательство можете судить сами но а давайте да губы носогубки но это все а, в допусках это сейчас многие делают это в основном все делают тем более Ольга э, ну как бы это уже э, ну как бы не считается операцией понимаете а вот что касается вот этих публикаций по поводу ее носа и всего остального это все полное вранье и я вам утверждаю с полной ответственностью а мне не нужно сейчас никого убеждать ни за какие там белые и красные но я вам просто с точки зрения здравого смысла а, говорю что нос не сделан а нос а, на носу даже вот эти вот возрастные изменения вот эти а, как крылышки носа очерчиваются с возрастом и они у нее очертились поэтому здесь вот прям все четко видно с возрастом щеки пропадают если ты следишь за собой да а, но ну, у многих конечно они наедаются вот мне кстати к весне очень хочется не Немножко, ну, у кого-то щеки, у кого-то пузо, неважно. А, да, а нос широкий. А еще насчет широкий нос. А это вот в данном случае а ее просто так накрасили. Вот в другом случае она накрашена по-другому, понимаете? Это все гримеры делают. А вот грим, и гримеры и плюс, ну и здесь нос та же форма. Вот обратите внимание, здесь вот спиночка носа она довольно тонкая. Она не, не широкая. Вот все здесь соответствует. Если мы по фотографиям, вы можете найти фотографии, можете все что угодно. но ну, давайте можете написать в комментарии, что вы со мной абсолютно не согласны. И ну, будет ваше мнение. Не вопрос. А, да, а значит, свое мнение я высказала. Идем дальше ну кстати если вам интересно получить вот какие-то по физиогномике, начать вообще изучать физиогномику можете подписаться на мою рассылку здесь вы получите 7 подарков значит первые два подарка сразу это будет книга бесплатно как общаться и вторая моя книга "Читай лица это так куда мне себя убрать за 99 рублей вы сможете приобрести потом постепенно вам на почту будут еще приходить подарки, всего их будет 7 подарков. А, да, значит, если вам интересно, то пожалуйста подписывайтесь вот по этому квадратику. Я долго не буду тратить на это время, просто к тому, что вот по поводу там бровей, что это значит, что там ну, все изменения ее внешности, это все физиогномика на все отвечает, да, что в женщине меняется, что у женщины происходит внутри, в ее внутри мире, да, вот это отражается на ее внешности, и это неспроста, когда женщина а у женщины меняются обстоятельства жизни, ей хочется поменять себя, ей хочется подстричься, ей хочется что-то с собой сделать другое. Это способ поменять себя с внешнего да на внутреннее, понимаете, вот каких-то качеств себе добавить, каких-то убавить, убрать там, ну вот это это способ работы со своим внутренним миром, а, да, но не Буду долго рассуждать, тем более, мне довольно сложно разговаривать. Давайте следующий фрагмент посмотрим, а да, идем дальше. Вот уже Сергей написал: Согласны, идем дальше. Да, вот действительно, давайте идем дальше. По другой теме не менее для меня даже интересно, но здесь прямо расскажи, почему Слушай. я знаю, что во время твоего концерта в популярном гей-клубе Москвы да. ты, значит, сделала какой-то знак, взяла в руки флаг, флаг. с гей-символикой. Вот, кстати, обратите внимание, когда ей задают вопрос... И не, для меня даже интересно, но здесь прямо расскажи, почему. <laughs> Я знаю, что во время твоего концерта в популярном гей-клубе Москвы... Ты, да. значит... Вот смотрите на руки. Увидели, да, она скрестила руки, она поняла, о чем вопрос, и сжалась. Сжалась и поняла, что сейчас будут мочить. Сделала какой-то знак, взяла в руки флаг с гей-символикой. Расскажи, что потом случилось. Я э, артист. И... Смотрите, как она подбирает слова. А, ну, понимаете, здесь имеет место а, то, что она обожглась на этой ситуации. И сейчас она тщательно подбирает слова. Я часто выступаю в гей-клубах, и это моя мощнейшая аудитория. Меня любят, я уважаю выбор взрослого человека. Мы не будем сейчас говорить да, о какой-то морали, что это правильно, неправильно. Все идет от воспитания. Я не бог, чтобы осуждать людей. Понимаешь? Я человек, который любит людей. И я неоднократно говорила, что можно быть геем, а можно быть пидорасом. И это абсолютно разные ситуации. То есть у меня огромное количество в моем окружении геев, парикмахеров, стилистов, дантистов, стоматологов а, и так далее. И они все прекраснейшие люди. Но также в моем окружении были... Вот обратили внимание, мы уже прошли этот момент, она облизала губы, то есть она к ним действительно нормально относится. И кроме того, эти люди, видимо, по каким-то критериям ей подходят, да, по каким-то, ну довольно близки, ну вот с кем она общается, кто ей помогает, там, допустим, со стилем, да, ну часто действительно эти люди, ну, очень хорошие специалисты в каких-то темах. Мужчины, которые а здесь уже перестала подбирать слова. Вышла на свое поле и пошла с эмоциями громить мужчин. А, любили женщин. И по факту оказывались просто гнидами. Поэтому у меня тут нет разграничений. Я а, дарю свою музыку. И это огромная моя аудитория. Я их люблю. Я говорю, мои, мои малыши-карандаши. Ты так называешь их? Малыши-карандаши? Да, я правда их люблю, потому что это... Концерты в гей-клубах это отдельное просто да, э, событие для меня. Потому что когда 3000 мужчин скандируют твои песни но а, значит смотрите что касается вот этой ситуации она а, очень сжалась во первых во вторых она подбирала слова конечно же вот эта ситуация сильно ударила по ней а как именно ударила а, так сейчас мы что мы смотрели а, следующий фрагмент идем дальше чем у меня было несколько корпоративов на декабрь хороших и, и после это... моего выступления Видите, ерзает на стуле когда рассказывает то есть а, очень неловкий момент она а, ну, для нее до сих пор она очень сильно переживает в гей-клубе когда я вынесла флаг позвонили директору моему смотрите печаль подавленность а, а, чувство вины неловкость вот а, то что у нее сейчас на лице и, и вот это вот она все больше, ну ча часто это используют вот это вниз натяжка рта и отменили мои корпоративы сказали что после такого а, выхода мы не хотим чтобы Оля у нас выступала это потеряла знаешь, деньги я потеряла огромное огромное количество денег потому что прекрасно понимаешь одно дело выступление в клубе ночную а другое дело корпоратив это абсолютно разные суммы и Артисты все ждут декабрь, потому Причину что... Причину тебе озвучивали? Ну, причина того, сказать... что вышла, с... что я пропагандирую геев, гейскую любовь. В гей-клубе в закрытом. В закрытом гей-клубе, да. Для, для, для них. Угу. Я тебе хочу сказать, что вот мы долго обсуждали, и а, тогда были такие споры и даже... Ну вот видите, опять поправила волосы. А здесь она сейчас начнет красоваться опять моих подружек многие говорили не нужно было наверное это делать вот я прошло время я тебе сейчас честно хочу сказать даже если бы я на тот момент знала что это произойдет что отменится мои корпоратива несколько там два или три я бы все равно это сделала потому что я не хочу прогибаться вот смотрите я не хочу прогибаться вот и продемонстрировала челюсть то есть действительно что говорит то и чувствует под э, людей и под ситуации. Иначе я потеряюсь. А, и опустила... Челю... Вот она до этого говорила с опущенной челюстью, а сейчас она такой вызов дает. Вот я все равно бы это сделала еще раз. А, вот. Себя. Я не хочу терять себя и личность, и свою свободу слова, и свободу действий. Mm -hmm. Потому что если я тут прогнусь, тут не выйду, тут сделают так, как хотят другие... Это будет уже не моя жизнь. А, ну, а, значит, я прокомментировала по ходу. Следующий фрагмент давайте. То есть это было какое-то такое освобождение. Я в, в декабре я тогда косметологом начала ходить. Что-то мне там делали туда-сюда. То есть у меня агония была жуткая. И мне... Я, мне было просто необходимо что-то, я думала, что таким образом все наладится, и у меня было жутко тогда истерика, которую я пережила самостоятельно. Никто, кстати, мне не помог, никакие психотерапевты, не ни психологи, я справилась. Ну а здесь я для чего это по поводу, а, значит, а, по поводу психологов у меня спрашивали. А, смотрите, как она отмахивается при слове психолог. Эм, ну, для нее это, скажем так, не совсем авторитет. Она считает, что она сама с этим справилась. Полностью сама. Когда я э, поняла, что, боже, что я делаю, Оля, остановись. Зачем делать то, чего ты не хочешь? Так. Э, так, так, так. А, да, вот в коме... И зачиталась вашими комментариями, но идем дальше. Это, а, я уже перешла постепенно к тем вопросам, которые вы задавали а, в, в комментариях под а, вчерашним видео. А, у меня был вопрос по поводу того, что она а, с психологами да, работала, но не сработалось, не сработалось, потому что она посчитала, что психологи недостаточно э, авторитетны для нее, недостаточно э, компетентны, э, потому что, э, ну, она посчитала, что сама э, выплывет, да, и в общем-то это ее выбор, э, она так решила, будем уважать ее выбор, М да, действительно, с психологами у нее не срослось, но э, что, э, как каждый выбирает свой путь, поэтому как-то рассуждать на эту тему я просто вижу невербальное отношение и видимо тот психолог с которым она работала не заслужил ее доверие вот и все и она отмахивается сейчас от этого ну, от психологов как от назойливой мухи можно сказать идем дальше а был вопрос еще по поводу по поводу вот этого жеста а жеста которым она вот как вот вот это как Подождите, вот этот жест ее, да. А, и у меня спрашивали, что этот жест значит. Я поинтересовалась в интернете, да. А, там приписывают этот жест и дьяволу, там и все подряд. Но а насчет дьявола, там, по-моему, вот просто два пальца, да. А, но, а, ладно, неважно. Я не буду сейчас разводить какую-то мистику, я скажу со своей физиогномической колокольни. А значит, каждый палец имеет определенное значение вот эту схему вы видите ну не схему а вообще изображение а того что означает каждый палец вы видите сейчас у меня за спиной да а вот на презентации а значит а ну давайте сами тогда ну, соберите вот то, что подсознательно пыталась сказать Оля, да? Вот э, этот жест ей пришел не просто так. Этот жест идет от подсознания. На самом деле любые вообще жесты, вот то, как мы кулак складываем, то, как мы вообще, э, не знаю, рукопожатие, все, все, все имеет значение. Имеет значение то, что говорит наше подсознание. Наше подсознание помогает нашей руке писать определенным образом, и все наши достоинства недостатки зажимы страхи они видны в нашем почерке поэтому а подсознание это очень мощный инструмент который можно считать что же пыталась сказать Ольга Бузова тем что выставила вот эти три пальца давайте сами а, ну давайте подумаем значит первый палец это эго это то что а, ну я но ну, показать себя да показать себя и ну обозначить себя как личность то есть а ольга таким образом обозначает себя как личность дальше вот а, указательный палец это руководство а, то есть я личность и я руковожу руковожу и а, вот этот еще палец это дисциплина а, вообще в принципе ольга вот для нее вот эти вот все три показателя я думаю что это самые важные показатели в ее жизни а насколько я знаю она очень дисциплинирована она ведет вот этот свой блог она там чуть ли не каждые 15 минут в сторис выставляет новые видео да это дисциплина ведь сложно вообще каждый каждый каждый свой шаг фиксировать и выставлять и успевать вот все что успевает она это просто просто нереально. Вот этому помогает ее дисциплина. Кроме того, если там кто-то считает ее какой-то глупой, не необразованной, то вот я даже в чате читала а сегодня у вас, да, вы пишете, что у нее там есть высшее образование и она даже а, закончила с красным дипломом. Я не знаю точно, но думаю, что это так. Но даже если не красный диплом, то она не глупая. А, и это все дисциплина. Что касается вот а пальца, рука руководство вот это по поводу того что мы с вами вчера выяснили что она действительно человек который руководит она не будет ну вот и в отношениях она не будет занимать вторые роли она будет всегда лидером она всегда лидер и старается им быть это ее это ее вообще характер и здесь хотите, не хотите воспринимать. Но это так, понимаете? И вот то, что она вот эти три пальца выбрала для того, чтобы а, ну, позиционировать себя, это неспроста. Это говорит нам ей, ее подсознание. И мы можем считать, что для нее в приоритете. А, и у, а, вообще удивительно с одной стороны. А, о, наконец-то я увидела а, комментарии в, в рестриме. Мой, у меня сегодня опять с техникой что-то непонятно, но техника это не важно, главное, чтобы я меньше скрипела, но а, этого не дождетесь. А, да, а что она выбрала, да, то, то и ее. И обратите внимание, она не выбрала вот эти вот пальцы слава и общение. То есть слава, а, конечно же, для нее это просто инструмент для достижения вот этих трех ключевых моментов понимаете слава для нее это ну, на втором месте она его поджала а общение тоже на втором месте она общается а, только тогда когда ей необходимо понимаете это вот как раз вот эти пальцы она убрала и это неудивительно а вот самое главное в ее жизни это ее эго это ей быть руководителем и это ее дисциплина вот это вот ее главные показатели которые она заключила в своем жесте а, да давайте плюсик поставьте пожалуйста да спасибо большое мне здоровья желаете лагерта спасибо вам огромное а, и всем кто наверняка мне желал здоровья вы простите за такой скрипучий голос но что поделать вот такая вот я сегодня а, смешная идем дальше следующий опять-таки все по вопросам а, так а нет это не фрагмент это фотография а, значит знак сами скомбинируйте да а, вот у меня спрашивали многие подписчики вчера я потом чат перечитала и многие спрашивают а, есть ли у Оли рожки а вот это вот да по поводу рожек Пожалуйста, подпишитесь на бесплатные занятия, которые три занятия мы проводим. И я там расскажу, что такое рожки. А это для тех, кто не в теме. Для тех, кто в теме. Сейчас давайте посмотрим. Рожки у нее, можно сказать, что их нет. Но если присмотреться при определенном ракурсе, а можно увидеть ну, такие небольшие рожки, но они чуть-чуть не там. И вообще, в принципе, вот а, на примере Ольги Бузовой, это, знаете, такой мотиватор для тех, у кого рожек нет. Вот посмотрите, как человек сделал себя сам. А по сути у нее не было предпосылок к тому, чтобы судьба ей сама все приносила на блюдечки с голубой кое. Она сама всегда очень много работала и очень много, ну, не знаю, ввязывалась в какие-то авантюры, что-то делала, да, но она сама себя слепила, понимаете? И а когда, ну, слава богу, что у нее нет... Антирожик, как у Дикаприо, да. Если бы это было, то все ее трудолюбие, конечно же, делилось бы на 2 да. И вот то, чего она достигла, она бы сейчас достигла меньшего. Но слава богу, у нее нет ни рожек, ни антирожек, и это говорит о том, что вот перед нами человек, который просто очень сильно много поработал и много, соответственно, получил. Вот это пример вот такого вот среднего варианта, да. Но если бы у нее были рожки, вы представляете, она бы уже была президентом. Даже а, то, что у нее там возраст еще не доходит, а, поверьте мне, все бы у нее сложилось. Там и с возрастом что-то поменялся бы закон, я уверена. Потому что если бы у нее были рожки. А, да, рожки это удача. А, ну, вот кто не знает по поводу рожек, то обязательно подписывайтесь на канал. А я буду проводить бесплатные занятия. А, это будет три бесплатных урока. А, не знаю, когда еще, но ну, недели через две, может быть. Но в любом случае мы каждую неделю как минимум делаем разборы, а то и чаще, как вы видите. А, кроме того, подписывайтесь на вот эту рассылку я предупреждаю вот всех кто подписался да кроме тех подарков которые вы получаете я приглашаю вот людей подписавшихся вот на эти три бесплатных занятия и что еще но ну, если вам интересно вообще в принципе то что я делаю то пожалуйста поддержите канал чтобы получать больше разборов потому что конечно же это занимает мое время и мне приходится выбирать либо работать, либо готовить разборы. Поэтому, ну, вот так вот, такая небольшая моя просьба к вам, Адам. Родинка была аж большая. А вот Елена пишет: сейчас наконец-то добралась до ваших комментариев. А, что касается родинки, то а, у нее так, так, так, родинка, не знаю, возможно, там тональником закрыта, а, возможно, ну, вряд ли она удалила. Хотя, может, удалила. А, возможно, это вот то, когда она говорила, что никаких вмешательств, но там была маленькая, вот это маленький кивочек, вот это как раз и было а, но ну, учитывались вот то что она губки сделала и возможно сделала родинку а, Да, а значит какой прямой а, без ложбинки нос а где у нее был ложбин была ложбинка у нее не было ложбинки вот я смотрела все ее фотографии у нее там все вот нос именно такой какой был а, да вот сейчас смотрю ваши комментарии раз ну, вроде бы все все вам рассказала да в общем, а то, что я планировала вам рассказать, а я рассказала, если <coughs> а если есть вопросы, вот скулы а, и нос кажется поменьше. Вот это кажется. Поверьте мне, а с помощью определенного грима, много чего кажется а я например когда на съемке прихожу меня ну, смотря каким гримером я попадаю я периодически такой красоткой от них выхожу что просто себя не узнаю и они мне а у меня например нос видите утолщение в конце и они даже знаете вот так вот убирают вот это утолщение и его абсолютно не видно то есть гримеры это вообще фантастическая сила скажу я вам особенно опытные гримеры, а у Ольги Бузовой эти гримеры сейчас действительно очень опытные и они делают какие-то визуальные эффекты. А, да, спасибо вам большое, вот пишут спасибо за разбор, очень интересный стрим а, про сестру. А да, кстати, про сестру. Я никакого фрагмента не стала вырезать, а, просто сейчас скажу вам свое мнение по поводу сестры. Мне не хватило того, что я увидела, потому что когда она говорила что все у нас нормально а шла шел под съем я не видела ее лица то есть она сказала да все у нас хорошо все нормально а потом она сказала что вдруг отписалась сестра вдруг она отписалась ну вот что-то там не так но что не так прошу прощения я не бог а разобраться я не смогла по тому материалу который я увидела а догадки строить я здесь не буду но меня конечно же сильно насторожила что она не уточнила да она не дала развернутого ответа по поводу того почему они поссорились а, и это а, и, ну, для меня лично а, ну дает основание для того чтобы я помог подумала что что-то тут все-таки не так и этот конфликт он все-таки продолжает а, развиваться и продал имеет место быть а, так что а вот такая история а, так так так замяла тему про сестру да вот действительно правильно жанна написала вот в чате я посматриваю периодически некоторые ваши комментарии выхватываю. Так вот э, вы очень правильно выразились, замяла тему. Она действительно ее замяла. Не знаю по какой причине, э, но почему-то вот так вот. Э, но она, смотрите, вот что мне очень понравилось, и импонирует. Она, ну вот никого э, не как она не говорила плохо она старалась если не может сказать хорошего да она старалась вообще ничего не говорить вот это действительно для меня показатель а для меня показатель того что человек но ну, привык во первых отвечать за свои слова а во вторых человек довольно добродушно настроен да и несмотря на то что как мы выяснили что ида галич что лена темникова каждая по-своему конечно Ида более грубо лена более мягко но а, получают определенную долю хайпа на а, том что упоминают ее имя а, она же старается быть очень тактичной возможно до да, жизнь научилась теми же геями у нее получилась очень казусная ситуация и ну вот потому как она рассказывает как она пытается подбирать слова ну действительно ее эта тема очень сильно за дело а, так добрый вечер да и так понятно что губы она сделала филлерами и ухаживает за собой а, да совершенно верно моя мама ругалась что я порекомендовала ваш канал, она почти всю ночь не спала, не могла отлипнуть уникальный канал. но ну, дайте ей скрипучий мой голос поржете вместе, я прошу прощения, но я сама с себя смеюсь. а да, можно я потом себя вырежу и буду всех пугать. а да, отстаньте уже вы от, от этого носа пишет Светлана. А, в общем-то вы, ну, я опять-таки, еще раз повторяю, я не за белых, не за красных, но с точки зрения здравого смысла я утверждаю, что нос она не делала, губы она да сделала, но сделала очень хорошо. Я прям даже... Хочу поинтересоваться у какого мастера, да? Хотя нет, я, я наверное, не, не пойду. А так она не говорит плохо, я тоже это замечаю. Даже когда ее обижают. А, да, вот в этом плане, конечно, мы можем любить ее, можем ненавидеть, а, и это право каждого человека. Но вот что касается ее человеческих качеств, да? Ну мне нечего особо сказать плохого я прошу прощения а, у тех кто пришел сюда за горяченьким да какие-то вещи мы с вами выяснили да про нее а, негативные в том числе особенно вчера да а, но вот а, наговаривать на нее я не буду потому что ну, зачем а, плохих людей мерзавцев у нас довольно много да вот недавно я разбирала если вам хочется про мерзавцев услышать а, посмотрите у меня предыдущие ролики там а, про диденко и про Соколова я их сразу объединила сразу двух мерзавцев и выдала один стрим для того чтобы сильно не засорять свой эфир а, да все ладно спасибо вам большое за внимание за то что вы провели этот вечер со мной такой скрипучий старой калиткой которая сегодня вам проскрипела некоторые вещи я потом посмотрю посмеюсь над своим голосом надеюсь что я быстренько выздоровлю и дам вам еще какие-то интересные материалы. Да, и с вашей стороны, пожалуйста, продолжайте писать комментарии под моими... Видео, да, кого вы хотите рассмотреть, кого вы хотите разобрать. А, несмотря на то, что я, может быть, не выйду в эфир в ближайший день-два, да, но я могу подготовить за это время еще что-то и вам потом выдать, уже, надеюсь, не скрипучим голосом. А, да, огромная просьба поддержать мой канал для того, чтобы я имела какую-то мотивацию, для того, чтобы нам с вами продолжать эти разборы, чтобы у нас все было классно и так далее и тому подобное а да э... Да, про подписку я сказала, про все сказала. А вас всех люблю. Посылаю вам лучики счастья. Но инфекцию я оставлю у себя. А, всем пока-пока. А, желаю вам хорошего вечера, а, хорошего начала недели. А, и вообще, вот эти вынужденные каникулы это так классно. А сейчас никого не на, никому не надо ходить на работу. А, ну и, в общем-то, это замечательно. А, всех люблю, всем пока.